Всем привет! Меня зовут Макс Прайм. Сегодня мы найдем с вами браслет, где он мне нужен для самоуверенности. Погнали! Сегодня мы очень сильно постараемся найти этот браслет. Я, наверное, запущу в рубрику, потому что она реально классная. Много смотрят. А интересные истории. Неважно, что происходит. Главное, чтобы нашел то, что ты ищешь. Ты искать, но... Если постараемся найдем. У нас тут три ящика, поэтому продолжим. Давайте я уже откроем второй ящик, потому что я не могу найти ничего. На толком. А, погнали. С вас, конечно же, лайк, так, подписка на канал. М -м, блин, это будет вот. все нашел Я нашел эту штучку. Ну что ж, вроде бы нашел. В принципе, пора умерить. Потом уже а, говорить тоха, а сначала все сложно самое главное. Я не делал вырезку, когда мы все слажим, потому что это подходит к этому плану ролику. То есть мы снимаем сейчас, ну как популярный ютубером, прятки всякое такое. Нам нужно тоже не тему, а то, но вот у меня закончились идеи, поэтому начинаем. Так распаковка с одной рукой челлендж. Распаковка камеру туда-сюда, блин и так вы скажете что это коротко? ничего нет но ну, вы сомневаетесь потому что вы не подписаны на канал и ничего не знаете про мои все секреты так что не надо так делать так начинаем Дзун -дзун -дзун. Что непонятно понятно первая нас слева давай сюда я вот знаю что это такое конечно же и это такое купона что что-то значит это просто какой-то браслет вроде бы мы с вами смотрим, что это релик какой браслет. что это будет, короче. Погнали, смотрим дальше. Тут точно что-то будет, да? Как думаете? Да, тут релик что-то есть. Ну, вроде бы обычный. А это вроде бы стекло для зарядки. То есть как он заряжается. Просто оставляешь, где-то как-то заряжается. Давай вообще поставим так. Я думаю, все понимаете, как наверное вставлять. Или это фейк, или это правда. Я не в курсе. Тут нет инструкции. Ну, возможно, не есть, а тут инструкция китайском что тут есть прикиньте слушайте вот оно все пишет китайский китайский язык а дальше мы одеваем вроде бы здесь здесь сколько и штуд настроек на телефоном вот настраиваем в принципе мне не нужно в принципе все без макс бумаг справим, Оденем весь наберем много лайков я сниму как я одеваю